Добрый день. С вами адвокат Бузанов. Важная информация. Министерство инфраструктуры упростило порядок пересечения государственной границы для водителей в возрасте от 18 до 60 лет. Ну, это в первую очередь касается мужчин. Итак, потому что их не пускают сейчас в связи с мобилизацией, военобязанные, тех, кто находится на воинском учете и так далее. Так вот. Упрощен порядок э, пересечения для этих лиц, и о ком именно идет речь. Э, вот на сайте Кабинета министров есть информация об этом, э, речь идет о том, что э, предприятия могут забронировать. Ну, то есть, э, это специальная процедура, когда военные обязаны бронируются на время мобилизации за конкретным предприятием. И вот э, бронирование такое происходит. Для тех, на тех предприятиях, которые осуществляют международные грузовые перевозки Перевозки для потребностей вооруженных сил Украины Перевозку медицинских грузов Перевозку гуманитарной помощи Сейчас еще важный момент Порядок перевозки гуманитарной помощи значительно упрощен Там и... Ну, в общем, отдельно об этом видео запишу но сама суть, что водители, которые трудоустроены на таких предприятиях, могут быть забронированы на этом предприятии и, естественно, могут пересекать и границу, и не быть мобилизованными ну, на это время. Вот. И что нужно для того, чтобы это решение получить? Перевозчик должен обратиться к Министерству инфраструктуры или в областную Одну из областных Киевскую городскую военную администрацию Или в областные или в Киев Ну то есть в зависимости от того где вы находитесь Такие есть Они сейчас создаются эти военные администрации Информацию о принятом Решении про... О бронировании пода... Подается до инфра... Инфраструктуры Вот Министерство инфраструктуры Или областные Киевские городские Киевской городской военной администрации Они направляют эти решения В прикордонную службу пограничную службу И ну, будут списки И они будут учитываться Во время выезда, въезда граждан Украины То есть, по сути Будет список по которым люди, Людей, по которым будет принято это решение И они могут беспрепятственно Для этих перевозок Пересекать границу Вот так вот автоперевозчики, которые имеют лицензию на осуществление международных грузовых автомобильных перевозок, могут подать уведомления как письменно, так и в электронном виде с использованием электронного кабинета перевозчика системы Шлях УкртрансБеспаки. Ну, в общем, там есть у них стоят программа. Вот, ну что, тут еще предупреждают об ответственности, которая лежит на перевозчике за возвращение э, этого водителя, потому что ну, вы же понимаете, это может быть как способ обойти эту процедуру тут все контакты э, пример э, обращения поэтому я ссылку добавлю к видео, ну, если есть такие люди среди зрителей, э, подписчиков э, на моем канале то вы можете воспользоваться, ну, во-первых ну, я думаю, что не проблема будет тогда и вывести их семью какую-то, и быть полезным в перевозке этих грузов, быть задействованным на это время. Поэтому, вот, пользуйтесь постановлением Кабинета Министров, номер 194, от 3 марта 2022 года. И ссылку на него я тоже добавлю. И вот это разъяснение... И ссылку на само постановление вот. Если видео понравилось, как говорится да, Надо что сделать, лайк поставить, комментарий Подписаться, потому что буду много полезного давать Сейчас вот в это время именно Всем спасибо, кто смотрит и подписывается